Есть ли кто-то, кто, как вам кажется, влюблен в вас? Или, может быть, вы неправильно понимаете знаки? Иногда бывает трудно понять, интересуется вами человек или нет. Они могут так тонко флиртовать, что вы просто не догадываетесь. Или, возможно, они посылали вам сигналы все это время, но вы просто не замечали, что они пытаются сделать. Хм, чтобы помочь вам лучше понять эти знаки. Вот 8 фраз, которые кто-то скажет, если вы ему нравитесь. Номер один. «Давай потусуемся». Они постоянно предлагают провести с вами время? Это может быть ошеломляющим, когда кто-то признается в своем влечении к вам, особенно если вы даже не подозревали о его интересе. Поэтому часто, чтобы убедиться, что они не застигли вас врасплох, люди, которым вы нравитесь, могут попытаться начать медленно и построить связь, проводя с вами время, будь то посиделки за чашечкой кофе или прогулки в парке. Проведение времени вместе помогает вам лучше узнать друг друга. Кроме того, чем больше вы проводите с ним времени, тем больше вы сможете понять, является ли его кокетливое поведение одноразовым или оно постоянно. Если оно постоянное, то вы точно будете знать, нравитесь вы им или нет. Второе. Тук-тук. Кто там? Пытаются ли они все время рассмешить вас? Юмор может играть огромную роль в романтическом притяжении. Исследование показало, что чем больше раз мужчина пытался быть смешным и чем больше раз женщина смеялась над его шутками, тем больше вероятность того, что она была романтически заинтересована. Кроме того, было установлено, что пары, которые смеются вместе, как правило, больше интересуются друг другом. Так что если в вашей компании друзей или коллег по работе есть кто-то, кто постоянно выставляет себя дураком или отпускает очень плохие шутки, чтобы заставить вас смеяться, возможно, он втайне увлечен вами и пытается установить с вами более тесную связь. Номер три. Ты сегодня прекрасно выглядишь. Кому не нравится комплимент? Тот, кому вы нравитесь, но кто не знает, как к вам подойти, может начать с комплимента. Комплименты могут заставить вас чувствовать себя хорошо и стать способом начать разговор. Возможно, они скажут вам, что у вас отличное чувство юмора, или скажут, что вы очень внимательны или вдохновляете. Заставив вас почувствовать себя хорошо, они настроят вас на позитивный лад и повысят вероятность того, что вы вступите с ними в разговор. Но помните, что одних комплиментов может быть недостаточно, чтобы понять, нравитесь вы кому-то или нет. В конце концов, это может быть человек, который просто хочет распространить вокруг себя позитив. Поэтому помимо комплиментов, старайтесь искать и другие признаки. Номер 4. У моих друзей вечеринка. Не хочешь присоединиться? Приглашали ли они вас на свои еженедельные игровые вечера? Иногда мысль о том, чтобы встретиться один на один со своим избранником, может нервировать. Поэтому в качестве альтернативы можно пригласить его на групповое мероприятие. Находясь в среде, где есть другие люди, вы сможете снять напряжение с вас обоих и сделать направление более непринужденными. Так что если они приглашают вас потусоваться с их группой друзей, это может быть их попыткой найти предлог, чтобы провести с вами время. Когда вы узнаете друг друга получше, вам может стать более комфортно от идеи пойти на свидание один на один. Номер пять. Пойдемте посмотрим фильм, о котором вы упоминали на прошлой неделе. Помнят ли они все мелкие детали о вас? Возможно, вы упомянули ресторан, в котором всегда хотели побывать или рассказали о фильме, который хотели посмотреть. Хотя вы можете не задумываться о том, что вы сказали. Человек, которому вы нравитесь, может запомнить все эти вещи и планировать их вместе с вами. Точно так же они могут заметить и запомнить то, что вы упомянули, например, ваш любимый цвет или заказ кофе. Все это говорит о том, насколько они были внимательны к вам во время разговора и как сильно они хотят, чтобы вы чувствовали себя услышанными, понятыми и счастливыми. Вам это никого не напоминает? Номер 6. Ты сказал, что у тебя был ужасный день. Что случилось? Возможно, вы упомянули, что плохо себя чувствовали или у вас был плохой день. Тот, кто действительно заботится о вас и увлечен вами, может забеспокоиться и время от времени проверять, все ли у вас в порядке. Если вы уже близки с ним, он может даже из кожи вон лезть, чтобы принести вам еду, лекарства или поднять настроение, чтобы вы почувствовали себя лучше. Если кто-то беспокоится, когда вы упоминаете, что чувствуете себя не очень хорошо, и каждый раз спешит вам на помощь, то это может быть признаком того, что он видит у вас нечто большее, чем просто друга. Номер 7. Тебе нравится новый фильм про паука? «Мне тоже!» «У вас с ними много общего?» Еще один признак того, что вы кому-то нравитесь. Если вы постоянно говорите о том, что вам обоим нравится, будь то ваши любимые книги, фильмы, музыка или кухня, схожие вкусы могут вызвать взаимное влечение. Поэтому если вы постоянно говорите что-то вроде «Мне это тоже нравится» или «У меня то же самое», когда они говорят о своих мыслях, интересах и увлечениях, то вполне вероятно, что ваша симпатия к ним возрастет. В конце концов, птицы одного пера собираются вместе. Номер восемь. «Ты хочешь пойти со мной на свидание?» И последнее, но не менее важное. Хотя это вполне очевидно. Если они приглашают вас на свидание, значит вы им определенно нравитесь. Хотя большинство людей пытаются деликатно выразить свои чувства, на самом деле прямота – это лучший выход. Это связано с тем, что иногда флирт бывает трудно распознать. Флиртовали ли они с вами или просто были дружелюбны? Был ли это комплимент, потому что вы им нравитесь или потому что они просто позитивно настроены? Тонкий флирт может быть непонятен, а иногда и просто незаметен. Поэтому всегда лучше говорить прямо. Это более понятно и легко интерпретируется. Есть ли кто-то, кто запал на вас? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Затем не забудьте нажать на значок колокольчика, чтобы получать уведомления, когда Немиркин опубликует новое видео.